Всем привет! Сегодня мы разберем вот такой вот мобильный сканер, который я нашел на барахолке. Да, давно я хотел подобную вещь разобрать. Вот так он выглядит. Конечно, старый как говно мамонты. Ну да ладно, да-да-да. И именно такая ерунда на моем канале тоже будет. Потому как это самое содержит лазер. Да. Так, смотрите, знаете. Кому, конечно, нравится. Так, булочки открутил, специально для вас все. Так, ну че ж, вот, здесь какая-то... Э, телефон. Здесь вот какая-то флешка вылетела. Вот телефон реально задолбал вот, расфокусироваться. Это переходник какой-то. Флешка, я так я понял, сперли уже. Да. Кто бы мог подумать, такая оказывается, крышечка, я думаю что это так оно и должно быть. Стеклышко здесь. Таким-то напылением. Ну, конечно, еще пахнет паленым. Не знаю почему, я так понял. Его спалили Да, кстати, аккумулятора у меня не было. Вот этого. Так, и чуть. Самое главное, конечно, меня здесь интересует. Это сам... как устроен сам сканер. Вот это. Сам сканер как устроен, как там стоит зеркала, как там стоит лазер, так, ну что же, давайте откру, открутим, вот там зеркалик такой стоит, ну, кто сканирует стрелькода, где у меня есть отверточки, ну, сейчас мы открутим, дадим посмотреть, как устроен сам сканер. Потому что, в принципе, мне здесь больше ничего не надо. Мне здесь больше ничего не интересно. Мне здесь интересен сканер. Завинтили, ну, прям, значит, на совесть. Вот он такой, довольно-таки маленький. Да, хрен с ним. Это ладно, конечно, в конце мы это разберем. Ну, Но... вот. Сам сканер штрих-кодов. действительно очень мелкий. Сейчас вот так приблизим. Сейчас мы откроем вот эту платку маленькую и посмотрим, что хоть там такое. Как он? Да, вот так чуть-чуть. он хоть устроен что там хоть понапичкали как там вообще лазер стоит как там сканиру... сканирующее зеркало как он там все выполнено потому что масштаб ну довольно таки маленький по поводу конечно сделать из нее что-то стоящее, а что стоящее? Мне кажется стоящее, конечно, вряд ли что получится. Ну как минимум, там какой-нибудь простенький лазерный проектор, если да, вкусно Подать сигнал, но я, конечно, покажу куда сейчас. Так, ну что ж, давайте попробуем вынуть все это дело. Вот я болтики открутил. Попробуем сейчас вынуть. Сам сканер. За, за этой фигни. Вон здесь еще какой-то болт. Ну, так сказать, не пожалели. Блин, Завинченный. конкретно. На совесть, так сказать. Так, сканер, оказывается, еще меньше, во много раз прям. Так, вот здесь стоит лазерный диод с бачку, так сказать. Ну, в принципе, не аж, а это самое стандартное, три вывода регуляторов, мощности лазера, конечно, нету. И попробуем снять плату сейчас с уголка как-нибудь. Только у меня тут возникает вопрос, может здесь где-то что-то припаяно? Все-таки тема мелкая, и, скорее еще хитрожопая, как это обычно оно бывает. То есть, чтобы прям так здесь просто разобрать. Вот здесь что-то припаяно. Вот здесь. Так. Сейчас надо попробовать паяние как-то паять. Так. Так. А вот насколько, конечно, долго горится, он будет, да. Это прям целый вопрос, бля. Ну да ладно, нафиг. Пока отложим, пока не греется. Не буду я на паузу ставить. Вот мы его пока отложим. Продолжим разбирать, бля, грёбаный телефон, то есть пока появление. Так, сейчас я отдалю. Вот так, чтобы было. Снимаем эту шляпу. Там, короче, какая-то антенна, блин, походу. Так. Зве... Звездочка, блин. Очередная. Честно, крестовые. Сдолбали вот эти прикольные болты такие-то. Когда еще телефон ремонтировал, да-да-да, я этой херней занимался было время. Мобильники эти. Так, так. М -м, блин, сколько. Прям... Крути не хочу, называется. Отсоединяй. Эх тем блин. Всякая херня блин. Штука, конечно, мне кажется, <laughs> не особо из дешевых. Ух ты, ё, ё, здесь... А, ш, шли в дисплее. Ух, какая тема, блин. Чего только, бля, не намешано, блять. Экранировано, блять. Даже кому это это есть, блять. Ну, вообще прикольно. Это это хер знает, что такое. Мада и на корея, блин. Это, короче, насрать. А вот еще. Тормозит нас. А, в тулочке какие-то. Может быть тут здесь так вот, сделанный. Сейчас докопаемся до дисплея, а там еще, блядь, булочки на которых надо сходить тоже опять же немало, блять. О, вот так этот шлеп. Выглядит все. Можешь он так уничтож? Не... Да нет, так он не выйнс. Сделал все прочно. Какая-то херня, скорее, на складах работать должна быть. В мега суровых условиях, где возможно кидать, и бросать будут. Вот поэтому сделаем на совести. капец-капец, блядь. Сейчас все отделим нафиг. Работу особо не захотел. что-ли где-то стоит, блин. Что-то не хочет, наверное. со мной Где-то что-то завинчено, блин. А, вот. Кнопочная тема отвалилась. Что-то тоже какая-то текстолиповская. Ну, мы добрались, блин. еще одной хм, прикольный демон какой динамик здоровый блять здоровый прям такой как-то можно вынуть но мне не хочется заморачиваться потому как я сейчас разбираю я тупо жду когда на 30 паяльник о дисплей сенсорный экран припаянный к самому дисплею. Ну, уже история. Кстати, тоненькая стекла хорошая для всяких там самодельных лазеров. В как герметизации трубки. Это для тех, кто вообще помешанный, наверное, как я. Кранчик. Ну ладно, херси. Вот все нагрелось. У меня здесь. Переходим опять к сканеру. Сейчас мы нафиг поем здесь вот эти два контакта. Я так понял, эти два контакта идут на колебающую катушку, которая колеблет зеркало. Чтобы она хоть какие-то полосы рисовала. Так. И давай лазерный диод тоже поем. Вот, поели. Так, ну что ж, если вот судить вот так, как все дело работало, открываем. Вот здесь стоял фотодиод. Вот, вот здесь он стоял фотодиод. Здесь стоит лазер. Так, еще раз. Вот здесь стоял фотодиод. Вот здесь стоит лазер. кто просвечивает красненькое стеклышко. Так понял, светофильтр какой-то. Так, давайте попробуем сейчас вынуть. А, нет, это линза. Хитарожопая линза. Это линза, у которой... Точнее, не линза, а призма даже. Вот и, не знаю, телефон не передаст. Вот если посмотреть, вот так, там четыре треугольника внутри. Какая тут такая фигня. ближе сволочь может улететь решила так, так ну наверное то очень любопытный на разглядел как вот показать -то. просто просто хочу показать подробно некоторые вещи там внутри вот так четыре треугольника сделано так ну чё ж Денем дальше, зеркало, через него светит лазер. Вот этот. Вот, он светит, попадает в сканирующее зеркало, а сканирующее зеркало отклоняет небольшой электромагнит. Ну, то есть, катушечка. Испускать электромагнитное поле. А.. Так, давайте. А вот. Блин. А вот катушка испускает электромагнитное поле. Точнее, ну, импульс на нее поддаются с платы небольшие. И она колеблет этот магнит. А, снимается, нифига себе. Прикольно. Сейчас мы вам даже и это покажем. Манг... Так как магнит сильный. Довольно-таки. довольно, -таки. Ну, довольно -таки конкретно. Прямо магнит из Вот. Вот так. Блин. Ну, телефон. Вот так вот. Он выглядит. зеркальце Так. Сейчас, посмотри, сейчас посмотрю на свет. Да. Зер... Зеркальц, конечно, кажется прозрачным, но на самом деле на нем вот близко красного такой небольшой. И когда через нее смотришь, оно вроде как прозрачное. То есть оно создано, чтобы отражать красный. Да. Так, а вот это что такое? Да, отражает отр... чисто красный цвет. Я так понял, пропускают все остальные. От катушки ничего не идет, конечно. К тому зеркалу. Но колеблется за счет магнитного поля. Лекоман... Да е. Вот так. так очень интересно как как там фокусируется сам диод Сейчас попробую вытащить у меня конечно ничего не получится ну то есть вот здесь какая-то балда есть дополнительная а что там хрен знает знает что в наше время лишним ничего не поставят ну то есть лишнего металла Походу хорошо запрессованный. Ну просто что хочу сказать. Внутри, может, конечно, что и есть. Конечно. Попробую его удернуть оттуда как-нибудь. Из-за любопытства. Все равно он мощность небольшой. Все-таки вынимается. Что-то из него такое интересное вряд ли сделаешь от а DVD туда впихнуть, и то он круче будет. О, сейчас его выну. Надо показать сам диод. Вот. сам диодик, там стоит, сейчас посмотрю, там стоит линза, который фокусирует луч в маленькую дырочку. То есть, из дырочки он проходит через это зеркало с дыркой, попадает на сканирующее зеркало. Потом на зеркало, отраженный уже... Точнее, отсканировшее зеркало, он попадает на объект, кто сканирует. От объекта, уже отраженные лучи, попадает назад на зеркало, вот на это, которое тоже, др... которое дрогается. Потом от этого дрыгущего зеркала попадают вот на это зеркало. Так это какая-то самая здесь стоит. Крас, красный красный кубик с призмами. Назад он не пропускает уже ничего. Точнее, либо пропускает, но уже меньше пропускает, чтобы переотражения не было. А, а потом попадает на фотодиод. Так считывается информация. трикодов. Да, вот там оптика такая стоит. поближе так диод конечно диод маломощный что там еще сказать ну ч ⁇ ж кому... ну ⁇ ёб ч ⁇ ж кому понравилось ладно кому понравилось смотрите про подобную фигню до свидосу.